Мы кого-то добыли? Кого-то добыли явно. Что там такое? Мышку, мышку, мышку, мышку, Мы мышку поймали. Укроп. Нет. А, а, это укроп. Очень опасный. Мы поймали укроп. Да.